всем привет продолжаем эксперименты по окрашиванию яиц на пасху натуральными красителями сегодня выбор пал на черный чай который наверняка всегда есть в каждом доме как все происходило и что из этого получилось покажем дальше в ролике приятного просмотра список всего что нам понадобится смотрите в описании под видео сначала готовим крепкую заварку для этого помещаем в литровую банку 4 столовых ложки черного чая заливаем доверху крутым кипятком перемешиваем прикрываем сверху крышкой и даем настояться до полного остывания можно оставить на ночь Затем с помощью сито процеживаем чайную заварку в небольшую кастрюлю. Добавляем немножко соли, размешиваем и помещаем туда яйца. Жидкость должна полностью их покрыть. Для сравнения я возьму и коричневые и белые яйца. И посмотрим, что из этого получится. Дальше отправляем кастрюлю на небольшой огонь. И варим наши яйца с момента закипания 15 минут. При истечении времени огонь выключаем. И достаем яйца на бумажное полотенце. Если вас цвет устраивает, можно доставать сразу все. Но я вытащила только два. Одно коричневое и одно белое. Еще два яйца, также изначально коричневое и белое, я завернула в пищевую пленку с листиками чая. Просто высыпала оставшиеся после процеживания чайные листья на пленку. Поместила туда яйцо. Плотно завернула. И равномерно распределила листики вокруг яйца. С белым поступила точно так же. оставшиеся яйца я хочу выдержать в заварке до полного остывания но поскольку они теперь не полностью покрыты жидкостью нужно их переложить в более подходящую по размеру емкость заливаю яйца опять чаем в котором они варились и оставляю остывать прошло почти 4 часа достаем наши яйца и выкладываем на бумажное полотенце Яйца, которые были в пленке, освобождаем от всего лишнего и промакиваем салфеткой. Полностью высохшие яйца для придания блеска смазываем подсолнечным маслом. Как видим, с помощью обычного черного чая яйца тоже очень даже хорошо окрашиваются. Особенно если взять коричневые и оставить их в заварке до полного остывания. Для разнообразия можно покрасить и белые яйца. Если вам понравился мой эксперимент, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!